происходит одно из сильнейших за последнее время извержений вулкана на острове Гавайи. Вулкан Килауэ. Надо сказать, что вообще извержение вулкана может оказаться катастрофой для всей планеты. Поэтому я считаю, что это очень интересно и заслуживает внимания. Давайте поговорим об этом. И хотя еще рано подводить итоги, но все-таки я постараюсь немного сравнить активность вулкана Килауэ с известными недавними извержениями, в лей кюдль Исландия 2010 года, Пинатуба, Филиппины 1991 год, а также самым убийственным вулканом Тамбора, Индонезия 1815 год. Для начала расскажу про итоговый рейтинг. У вулканологов есть шкала вулканической активности, называется VEI. Она показывает силу извержения вулкана по принципу количества извергнутых продуктов и высоте столба пепла. Уровни шкалы от 0 до 8, где 0 совсем слабо, теплится что-то, но не взрывается. Такая активность может вообще протекать постоянно. А8 это фактически Армагеддон, супервулган-убийца, практически конец всему живому на планете. Для примера, извержение вулкана Тамбора 1815 год. Дело было на юге Индонезии и допустим до Москвы расстояние по прямой по воздуху 10 тысяч100 километров. Так вот, мощность его активности, вулкана Тамбора, составила 7 баллов по шкале ВАИ, И это привело к тому, что в 1816-й стал так называемый год без лета. Вулканическая зима коснулась России, Европу и Северную Америку. А в следующем, 1817-м, был голод из-за отсутствия урожая. Значит, для рейтинга, в том числе, важность имеет высота выброса вулканических продуктов, что представляет собой смесь камней, пепла и газов. Надо сказать, что при достижении пепла высоты выше 11 километров над уровнем моря, происходит его попадание в стратосферу. Это делает возможным распространение этой грязи на значительные расстояния. Итак, начнем сравнение. Высота самих вулканов. Вулкан Тамбора, перед взрывом, говорят, была 4300 метров. В данный момент 2850. Вулкан Пенатуба. Высота до извержения в 1991 году была 1750 метров. Ну, примерно. Сегодня составляет 1500 метров над уровнем моря. Вулкан и икюдаль Его высота 1666 метров, написано официальным. Высота Килуэа, гавайского вулкана, 1250 метров над уровнем моря. Ну, немного. Но его основание уходит на дно Тихого океана, глубиной до 5,5 километров. Так что это, в принципе, крупный вулкан. Но чем выше именно над уровнем моря вулкан, тем легче выбросу попасть на большую высоту. Кстати, для справки. Просто мне было интересно, когда я готовил материал. Средняя глубина мирового океана около... 3800 метров так значит высота выброса пепла и последствия вулкан тамбора выброс масс максимально достиг высоты в 43 километра и это седьмой из восьми уровней извержения ну, по шкале в AI. и как я уже говорил следующие несколько лет население всей планеты расхлебывало последствия но это было давно вулкан Пинатуба несколько дней Извержения создавали колонну высотой то в 19, то в 24 километра, а потом мощный выброс поднял пепел на высоту 35 километров над уровнем моря. Итог вулканологов. Шестой уровень извержения по шкале ВАИ учеными были сделаны выводы. Средний уровень солнечного излучения снизился на 2,5 вата на квадратный метр, что соответствует глобальному охлаждению по меньшей мере на полградуса Цельсия. Это был уже не так давно, это 91-й год. Вулкан Фьядла и Кюдль. Несколько дней столб был в районе 8-8,5 километров. Потом максимально поднялся до 13 километров, затем стих. И еще какое-то время оставался на уровне 8 километров. Резюме. Четвертый уровень извержения. Воспоминания об этом такие. Европа и Западная Россия остались без авиасообщений. Ну, то есть самолеты не летали. А пепел, правда, в небольшом количестве, долетел до Санкт-Петербурга. Это расстояние по прямой, по воздуху, 2600 ки километров. А, и это было уже совсем недавно, в 2010 год. Вулкан Килуэ сейчас извергается. Значит, на сегодняшний день максимальный выброс достиг высоты всего лишь в 9 километров. Но тут все еще неоднозначно, так как вулкан извергается вот прямо вот сегодня... И достаточно продолжительное время уже. То есть, где-то полтора месяца примерно уже. Ну, в стратосферу, может, пока еще и не попало ничего, но выброшено очень много. И наличие и качество трещин, и разломов не дают расслабиться. И хоть выброс менее высокий, чем у, у Килуэ, но э, разрушения от этой активности его уже превзошли. Значит, по результатам количества погибших людей. Вулкан Тамбора погибло ну, по разным оценкам от 70 до 100 тысяч человек. И это самое убийственное извержение считается. Вулкан Пинатубу приблизительно погибло 850 человек. Вулкан Фьядла и Кюдаль. Ну, что я смог найти, несколько человек погибли вследствие отравления сероводородом. Многочисленных жертв, к счастью, удалось избежать. Килауэ на Гавайях, значит, на начало июня число погибших оценено уже более 200 человек. Ну, что скажут ученые, и какой уровень присвоит извержению Килауэ, надеюсь, скоро узнаем. Да, пока я готовил материал к выходу, Оказывается, недавно совсем, буквально, рванул еще один вулкан. Это вулкан Фуэго в Гватемале. Вот читаю новостную ленту. Вулкан Фуэго один из самых активных в Гватемале. Его высота 3763 метра над уровнем моря. Выбросы газа и пепла достигли 10-километровой высоты. Ситуацию осложнил и сильный ветер, который разносил пепел со скоростью 40 км в час. Извержение произошло 3 июня 2018 года. На 15 июня уже обнаружено 110 тел погибших. Число пропавших без вести остановилось на отметке 197. Ну, будем следить за новостями. Удачи вам, друзья. Спасибо, что смотрели мое видео. Надеюсь, вам было интересно.